всем добрый вечер сегодня мы хотим поделиться с вами информацией касательно обновления вайпоинт патч 405 405 вышел новый патч сегодня и вот информация на официальном сайте на английском багов но мы их зачитаем вам на русском языке всем привет спасибо всем кто играет в обновление waypoint особенно тем кто нашел время сообщить о любых проблемах с которыми они столкнулись с помощью zendesk или отчетов о сбоях консолей мы внимательно прислушиваемся к вашим отзывам и выявили и решили ряд проблем эти исправления включены в патч 4.0.5 который скоро появится на всех платформах. Исправление ошибок. Добавлен значок, не для новых записей в каталоге собранных знаний информационного портала. В технологических, технологических запасах теперь есть шанс содержать слоты с надувом, которые значительно повышают характеристики технологий, развернутых в этих слотах. Количество слотов с надувом зависит от класса осматриваемого рассматриваемого космического корабля, грузового судна или мультиинструмента. Один слот доступен для c класса и четыре для С-класса. Значок, отражающий текущий режим игрока, теперь виден рядом со значком, представляющим его текущую платформу. Игроки, которые решат навсегда заблокировать свои настройки сложности, получат это отражение на значке своего режима. Базы теперь... База теперь показывает настройки сложности, с которыми они были созданы. Добавлена возможность на странице инвентаризации временно разворачивать большие запасы и просматривать их без необходимости прокрутки. Повторное нажатие на фильтр инвентаризации теперь отключит этот фильтр. фильтр. Новые визуальные эффекты были добавлены при перезагрузке сохранения из меню игры. Вероятность того, что технология будет нарушена входящим уроном, теперь зависит от текущей силы ваших счетов. Чертеж точки сохранения теперь доступен для исследования на борту космической аномалии. Стоимость и качество предметов, найденных в контейнерах для хранения разбившихся грузовых судов, были повышены. Исправлен ряд визуальных проблем, связанных с покупкой новых слотов инвентаря. Исправлена ошибка, из-за которой текст сводки сохранения не отображался корректно в последнем своте сохранения в списке. Исправлена ошибка, из-за которой технологические элементы не могли правильно устанавливаться на некоторые виды оружия или корабли, приобретенные в компаньоне Quicksilver Synthesis Companion. Деревья технологических исследований теперь остаются открытыми при покупке нескольких деталей с заданной сложностью, равной нулевым затратам. Исправлена ошибка, из-за которой курсор возвращался в центр экрана при вводе определенных кнопок на экране, Переноса контейнера для хранения. Исправлена ошибка, из-за которой подсказки диаграммы обновления экзоскелета продолжали отображаться после того, как диаграмма была использована или продана. Исправлена ошибка, из-за которой миномет парализис не был известен по умолчанию при выборе запуска со всеми известными технологиями. Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых редких случаях экран покупки технологических слотов не позволял предлагать более 30 слотов. Исправлена ошибка, из-за которой записи могли исчезать со страниц мемориальной доски, монолита или заброшенного здания в каталоге собранных знаний. Исправлена ошибка, из-за которой игроки могли проваливаться сквозь пол своего грузового судна при загрузке в очень специфических местах. Исправлена ошибка, из-за которой учебные пособия по созданию базы не могут пройти раздел включения базы. Исправлена редкая ошибка, из-за которой события миссии с участием базовых NPC указывают на неправильную систему. Это восстановление произойдет при посещении неправильно помеченной системы. Пусковые топливные канистры теперь всегда полностью заряжают стартовые двигатели даже при более сложных настройках сложности. Добавлена дополнительная информация о топливе в сообщении об ошибках вызвать корабль. Исправлена ошибка, из-за которой у некоторых игроков были недоступны своты при просмотре инвентаря контейнеров для хранения на их грузовом судне. Увеличено время, в течение которого информационный портал отображает предварительный просмотр непрочтенных данных записей, руководство перед циклическим переходом к следующей записи. Исправлена из ошибка, из-за которой коробка столкновения для промышленного поддона была слишком большой. Варб гиперкоры теперь всегда будут полностью заряжать гипердвигатель корабля, даже при самых жестких настройках топлива. Исправлена из ошибка, из-за которой некоторые миссии по руководству этапом путешествия неправильно сообщали о завершении этапа. Исправлена из ошибка, из-за которой запасы можно было расширять сверху установленного предела для их рейтинга класса C. BAS. Исправлена ошибка, из-за которой астероиды иногда приобретали неправильный цвет. Исправлена визуальная проблема, из-за которой некоторые параметры баннера настройки отображались в неправильном месте пользовательского интерфейса. Исправлена незначительная визуальная проблема со значками миссии во время миссии по наведению на этапы путешествия. Исправлен ряд визуальных проблем при покупке слотов инвентаря. Исправлено несколько случаев непереведенного текста в миссиях по руководству этапами путешествия. Исправлена ошибка, из-за которой статистика выполнения выполненной миссии не отображалась корректно в разделе Корвакс на странице этапа путешествия. Исправлена проблема с памятью, влияющая на миссии, основанные на времени. Исправлена ошибка, из-за которой загрузка могла быть заблокирована после запуска миссии по наведению на вехи путешествия с участием совета миссии в системе, контролируемой пиратами. Исправлена проблема с памятью, влияющая на процесс сохранения. Исправлена ошибка, которая могла привести к потере частоты кадров при просмотре запасов больших грузовых судов. Исправлен ряд сетевых проблем. Исправлена редкая проблема, связанная с сохранением игры, когда диск был занят. Мы будем продолжать выпускать исправления по мере выявления и устранения проблем. Если у вас возникнут какие-либо проблемы, сообщите нам об этом, отправив сообщение об ошибке. Спасибо, Hello Games. Ну а на этом мы все все что мы хотели вам сказать касательно данного патча обновления waypoint надеюсь вам понравится и будет полезно а на этом мы все